Добрый всем вечер! У нас сегодня прекрасная погода. Днем было 39 в тени. Сейчас уже 16. Вроде кажется и прохладно. У меня вечер. Все разъехались. Я сижу одна на своей верандочке. Пью молоко. И... Естественно, записываю видео. Видео сегодня у нас. Ответ Нине Одуванчику. Нина, вы мне написали комментарий, что я вышла на YouTube напомнить о себе или пожалеть Розу Шпатель. Давайте начнем с меня. Вы себя кем возомнили? Мне, может, у вас разрешение надо было спросить, чтобы выйти? Или как? Или вы в себя поверили со своими подругами, которые мне написать не могут? Так вот, Нина, у меня к вам тоже куча вопросов. Дорогая, где же вы были год назад, когда ваши подруги писали Подлые пасквили женщине с больным ребенком, вы у них попросили извиниться? Я не видела ни одного в этого видео, чтобы вы где-то что-то намекнули на эту тему. Как я понимаю, тема не актуальна? Или там можно оскорблять? А вы со своими подругами не будете ругаться. Так вот поэтому вас коробит от моего выхода, правда? Вы бы, наверное, предпочли, чтобы я ушла с Ютуба и больше никогда не показывалась, и больше никогда не поднимала эту тему. Извините, Нина, тема поднята не мной. Так что я время от времени буду ее напоминать, пока не выйдут и официально не извинятся. Можете передать своим подругам и на эту тему выпустить видео. Тогда вы, можете и подниметесь в моих глазах. И второе. Вышла ли я пожалеть розу Даже не знаю, что сказать под эту тему. Вот нормальный, адекватный человек такого бы вопроса, наверное, не задал после того, что произошло у Розы. Ну, реально. Вы хоть понимаете, что вы написали? Даже слов подобрать не могу. Честно говорю. В другой ситуации, наверное, другими словами разговаривала. Но это мое видео. Это мой канал. Говорить буду вежливо. Вежливо и доступно. Вы в своей компании бегаете, сушите зубы по поводу того, что у розы баня сгорела, пляшите там на костях на пожарище. Вам-то от этого чего легче становится? Вот вы единственно мне объясните, как-то я вот своим мозгом вот дойти не могу вам-то чего от этого? Прибыль у вас какая-то? Не на кармане у тебя зашуршало? Там сгорело, у тебя прибыло? Или у тебя контент лучше стал? У тебя ж ничего хорошего на этом, на Ютубе нет. Одно грязное белье. Приходишь, обсасываешь какие-то чужие тарелки, юбки, руки, вязание, еще чего-то. до да всего докапываетесь, лезете везде. Вы сами-то кто? Нет, вообще вот, мерзость какая-то. Реально мерзость. Вы пляшете на человеческом горе. Я даже вас людьми назвать не могу. И у вас вообще как ума хватило прийти написать такой комментарий. Вы вообще вы люди или кто? И вы хотите, чтобы вас еще уважали? И я вообще удивляюсь. Даже не то, что удивляюсь, а... даже читать было мерзко. Вы взрослая женщина женщина преклонных лет и вы мне пишете такую ересь Мой комментарий Розе был то что ей положено по закону не на по закону понимаешь существует закон у кого есть домовладение, даже без пожара, безо всего, он имеет право выписать себе лес на строительство, на ремонт, еще на что-то. Кроме Ютуба, Нина, открой Google, открой законы и почитай. Адекватушка вы А вот ответ, который реально хочу дать. То, что я написала у Розы, я ей написала действительно правду. Если ей понадобится моя консультация по пиломатериалам, по лесу, по всему остальному, она всегда может ко мне обратиться. Как бы вас это там не коробило, как бы вы там не извивались в своих комментариях, как бы вы там не плясали на чужих костях, на чужом пожарище. И не дай бог это коснется вас. Вам же руки никто не протянет. Как вы об этом-то не понимаете? Не на вашу позицию я прекрасно поняла, в течение года я все прекрасно видела. Пробитое дно и ниже дна. Актуальная тема для вас сейчас сколько роза соберет денег на баню. Так вот, при такой помощи при этом материале, я вам честно скажу, розе Приложив мозг, даже не надо будет брать кредита. Она отстроит себе и баню, и материал у нее останется. Хотите, можете завидовать ей. Хотите, можете там плясать. Но это так и будет. И, Нина, подумайте еще раз когда вы пишете комментарии, кому вы пишете и как вы его пишете. Я думаю, что вы... Если есть капелька мозга, вы пересмотрите мое видео еще раз. Вы увидите то, что вижу и я. Надеюсь, вы меня поняли. И могу вам сказать, что с Ютуба я не уйду. И пока не будет извинений, пока не будет выпущено видео больному ребенку, Дамы мне ваши написать не смогут. И вы мне тоже больше написать не сможете. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила.